Здравствуйте. Меня зовут Шмойлов Андрей Евгеньевич. Я являюсь главным врачом Института базальной имплантации. Сегодня мы присутствуем на уникальном мероприятии, которое проходит в рамках стоматологической выставки Dental Expo. Это мероприятие называется «Круглый стол базальной имплантация за и против». На этом мероприятии выступили стороны, которые представляют классическую имплантацию и базальную имплантацию. Были обсуждены проблемные вопросы, вопросы взаимодействия. Стоматологическая ассоциация дала рекомендации по дальнейшему развитию базальной имплантации в Российской Федерации. Благодаря этому мероприятию все коллеги, все специалисты, которые работают в данной системе, получили новый опыт, новые знания и новые убеждения о том, что они находятся на истинном правильном пути. И базальная имплантация – это уникальный метод решения проблем наших пациентов. Хочется сказать слова благодарности Ассоциации стоматологов России, которая организовала это мероприятие, дала возможность выступить лекторам из других стран и, конечно, сотрудникам Института базальной имплантации, которые так длительно, на протяжении многих месяцев, готовились к этому мероприятию.